Спорт тренирует характер. Спорт должен быть частью жизни любого человека. Это часть нашей жизни. Это должно быть. Родился я в Кыргызстане, в обычной, простой рабочей семье. Мать у меня работала преподавателем, учительницей в школе. Отец работал в совхозе, лаборантом. Интерес к спорту начался у меня с шестого класса. У меня был первый тренер, заслуженный тренер, мастер спорта СССР Самойленко Владимир Петрович. А вот с шестого класса я начал у него тренироваться боксом. У меня все хорошо получалось, тренировался там. И за собой еще я своего старшего брата туда потянул. После школы поступил я в университет. Там же у себя в городе была кафедра физической культуры и спорта. В те годы тяжело было всем, и родители были не в силе как бы, оплачивать контракты, там за всем этим пришлось в третьем курсе уехать, выехать в Российскую Федерацию. Нас никто не заставлял ехать туда, никто не заставлял поехать поработать или там зарабатывать там, но мы чисто с братом сами решили помочь своим родителям тоже и себе, чтобы на контракт, на семью, на что-то заработать. И мы универ временно как бы оставили и уехали на заработки в Российскую Федерацию. И приехали, начали там работать. Мы впервые приехали. В Ямолонининскую автономную округ, это город Новый Уренгой на севере. И работали там, жили, работали, несмотря на трудности тяжести работы, и там мы умудрялись тренироваться, ходить в зал. К тому времени здесь тоже очень много было наших земляков. И вот так пришла идея открыть свой э, зал для своих же земляков. С одной стороны, чтобы. Наши земляки, свободные от работы времени, находились э, где-то, да, да, например, в спортзале и занимались спортом, чтобы безделье не ходили там сам, и не совершали так, дурные поступки или что-то там криминального рода деятельности. Э, и вот с 2011 года мы открыли зал, и с тех пор тренируем ребят конечно обидно бывает почему потому что я сам этот путь прошел я вот сейчас сижу и думаю если бы свое время я бы тоже сюда если бы приехал или бы был бы человек который как я сейчас веду, например, тренирую и веду бойца продвигаю его, там, развиваю, как говорится, да. Был бы человек, который занимался, занимался бы мною, я бы тоже наверное достиг бы больших высот. Чего-то я бы достиг бы. Это я точно чувствую и знаю. Конечно, есть ребята талантливые, есть ребята, которые могут хорошие результаты показать, но они, к сожалению либо нету знакомых, либо нету поддержки, либо нету возможности. Они работают вот на стройках работают. Кто-то там дворником даже работает. Через заявили о через в СНГ знают, в России знают нашу команду. Есть ребята уже профессионально выступают, которые уже на чемпионатах мира выступали, на различных международных турнирах выступают, в больших организациях, как SEA, Fight Nights, M1. Любой желающий может попасть к нам, записаться и тренироваться для себя. Можно и профессионально двигаться, можно делать спортивную карьеру как профессионального бойца. У нас не только наши земляки сейчас занимаются, и местные ребята из регионов Российской Федерации есть, есть и из соседних республик, например, Таджикистан, Узбекистан, там Молдавия есть, там Азербайджан. В России, когда мы первый раз приехали, ни одна работа ну, как бы не была да? Что-то там сокращали, где-то там не оплачивали, где-то там задерживали. И мы тоже долго там в таких местах не останавливались. Искали пути, где можем работать. Пробовали себя и поваром. Достаточно долго работали поваром. И дворниками работали, конечно, и грузчиками работали, и продавцами работали. Что только не пробовали. Все это, конечно, нам в пользу пошло. Мы ничуть не жалеем. Находит место тот, который здесь чем-то занимается и стремится вперед. Надо искать пути, стараться, делать, работать. Главное, постоянно должно... Ты должен быть в движении, надо двигаться. Если что-то не получается, надо делать что-то другое, может там у тебя получится. Просто надо искать, да? Снимает, тихаря меня снимает, смотрите. Калантын был замуж, что-то не было. Калантын был данного и дозырветтера, и когда есть дисциплина есть график есть порядок вот там и будет результат и здесь больше соревнований и тренировки здесь как положено тебе выделено определенное время часов вот и тренируйся не так как у себя дома приходим в спортзал полчаса потренировался полтора часа мы не разговариваем не сидим балду не там, гоняем тренируемся как положено два часа два часа тренируемся есть соревнования поставили цель идем готовимся к соревнованиям выступаем и дальше многие задают вопрос помимо тренерства чем ты занимаетесь конечно занимаешься я еще не видел тренера, который на тренерстве разбогател и встал на ноги, и поднялся как-то. Нет, это тренерская работа – это такая работа. Где вы видели физрука в школе, который на Геленвагене ездит? Это только в фильме, в российских сериалах там физрук на Геленвагене ездит. Поначалу… Тренировал своих учеников и представлял их как менеджера. Да, я и, и занимался их менеджментом. А потом уже стал и помогает другим ребятам, которые хотят э -э, выйти на международную арену. Э -э, очень многим помогли. В данный момент я являюсь менеджером э -э, Эрлана Улухбекова. Он выступает в организации SEA. Это один из лучших организаций в СНГ и в мире. Бусурмакул Улу, который выступает в М1. Вот. Мы его подписали в М1. И вм 1 я его представляю. являюсь его менеджером. Также Зарлык Улу, Залхарбейк, Сахтанов Ширгазы. Мы там долго даже не встречались. Просто... Понравились друг другу. И, как говорится, я первым предложение сделал и по Оле Сеучнева. Она стала моей супругой, я стал ее мужем, как говорится. Ахамдулиля. Я благодарю Сеучнева, что есть у меня такая супруга, есть у меня прекрасные дети. Она мне тоже помогает во всем, поддерживает подбодряет, как говорится. Здесь есть работа, и ты здесь э, постоянно занят да, чем-то, да, и ты работаешь, и за эту работу тебя здесь оплачивают. Только из-за этого как бы люди приезжают, остаются и работают. А там те, которые надолго остаются, это те люди, которые Находясь здесь, работая здесь, нашли еще более того, ну, что-то такое, которое уже их продвинуло вперед. Как я сказал, я уже давно здесь приехал. Даже дети мои здесь уже родились, учатся. Я бы как бы здесь уже обосновался, и меня здесь все устраивает. Конечно, в душе хочу приехать обратно там у себя работать, тренировать там детей, развивать там этот вид спорта. Но для этого тоже столько же времени, сколько я потратил сюда, столько же времени уйдет туда. Я для них и брат, и друг, и отец. Все, можно так сказать. Я никого не делю, не разделяю, я со всеми одинаково в отношениях. Я вместе с ними хожу, вместе с ними тренируюсь. Я себя выше них не ставлю, наравне с ними. Я даже как тренер в стороне не стою и командую. Я вместе с ними тренируюсь, вместе с ними хожу на соревнования. Все. Всю энергию трачу на своих учеников, хорошие отношения. Отношусь к своим ученикам, как отношусь к своим родным детям. всегда готовы принять вызов, почувствую вору и характер, ну, курак рыза. Нас не страшит ничто, ни буря, ни волчи, а скал. Вам нету бар за то, что вырос среди снежных скал. Нашел все, что искал, по жизни только спор, никому не затопить этот огромный борд. то тут готов померить свои силы, находясь со мной в я напечатаю фингал, как самый быстрый принтер. Ветром прямо сала дует отвага, традиции, законы, чести, ссора, лучей, флага.